Раз, раз. Всем привет, ребята, это выпуск про Яндекс-еду. В нем мы взяли интервью у ребят курьеров, которые работают. Яндекс.Иде, ну точнее у одного человека Еще подсняли у, у курьера, который работает в компании Delivery Club Постоянно не могу выговорить это название И хотелось бы добавить, что в принципе тогда названия надо придумывать Которые легко выговариваются, потому что, ну фиг запомнишь на самом деле Фиг запомнишь соответственно смотрите выпуск будет интересно обязательно подписывайтесь на канал потому что это позволяет попадать в трудодоступные места вот чем больше подписчиков тем легче нам договариваться с компаниями чтобы попасть в их офис снять материал вот потому что ну поскольку подписчиков мало мы никому пока что особо не интересны соответственно что еще хотел сказать, то что компания Яндекс Еда появилась, насколько помню, 2 марта в 2018 году, то есть совсем недавно. Она вы, вы, выкупила компанию, тоже, насколько помню, называется Food Fox, Food называется, то есть они ее выкупили с курьерами, которые там были. Ну и, соответственно, расширили, масштабировали. Смотрите выпуск, подписывайтесь на канал, комментируйте на связи. Еще раз. Добрый день. Мы снимаем про Яндекс.Ибунь. Сейчас нам поподробнее расскажут, что это такое и сколько можно заработать и как работать. Можете рассказать, представиться, а сколько работаете, сколько у вас получается. Меня зовут Андрей, мне меня один год, в Яндекс.Ибе работаю уже два месяца. Устроился по знакомых, то есть по хавеству работали вместе со мной парнями, там ушли в Яндекс.Ибунь. Да, прилично зарабатываем, все нормально устраивается, пришел, устроился, дали приложение, вот, график составляем, сами удобно, какую-то локацию какую выбираем, часы там. Ну то скажем, по 10 часов в день работаем, если 12 часов день, да, вот, 6 дней в неделю достаточно зарабатывать, то 20 тысяч нужно заработать. Если да. Работает 12 часов в день, мы с разными в неделю да, вот, 20 это можно неделю. Можем, неделю, в неделю в месяц, да. У да, да, нас да. хватит да. каждую неделю. месяц это получается выплаты, 80, да. 80 там, да? Ну да, там 70-80 тысяч можно заработать. А, Выплаты каждую неделю на банковском утрах. А вот я слышал то, что бывает что если даже заказов нет, все равно оплата. Ну, у нас почтовая оплата иди заказ. Почтовая 100 рублей иди заказ 100 рублей. Заказ 200 рублей. Да, вот ты. ты С... 200 рублей получиться, если заказ на час доставляется, то есть 200 рублей. Да. Ну, да. бывает за 100, хороший день, там под глаза э, да. а, по в час. А, под водой казав в час. Ну, грубо так э, один на полтора. А. То есть за 10 часов надо ну, заказывать. А вы две с половиной тысячи заработаете? Работаете, предпочитаете там центры? Я предпочитаю вот сверхская билет. Закажусь неудобно То есть ездить вот удобно. А было такое, что заходите в какую-нибудь квартиру, она там ладше дорогая, там Вас встречает мужик в палате, такого же... ...с билетом. Ну, то есть обычные там люди. Да, бывает Конечно, ну, жилые комплексы там бывают такие, охрана там все там пропускам. Там, а, есть, да, есть, да. паспорт предъявляешь, там а так Ситуация, не ну, за два месяца у меня еще каких-то, ну, космажорных каких-то не было. Солнечное число. А, Солос, да. сестру, можно, можно, можно. а, а погода все вся такая. Погода, да, ой, это зима, это тяжело. Ну, разумные боли, шутки теплые всякие. Они Но бывают разные. Ну, вот так, Я, как раз. Нет, у нас тут Бывает и... очень интеграно, а, это нет, нет, нет а То есть, зимой очень вкусно, комфортно, тело Ну, все, сутки, вот, да, спину греет. если заказ еще так горячий, то вообще... Заказывать и сеньками делиться. да, Пицца веселая, пицца веселая. Общение, как бы, общение нормально, там, общение, там общение, общение, да, да, общение. Ну, как, да, вот, через супервайзер, через э, телеграмму. А, в телеграм Да, положение в а, Ну, а, думал, у вас будет, через телеграмму. Отвечать, бывает достаточно быстро. Но иногда, вот, курьеров 90 тысяч. 2000 на, тысяч на, курьеров в Москве. Больше двух курьеров, да, в Москве. Да. Поэтому бывает, там, Ждешь там, может, час, два, он, ну, логист обычно у нас здесь создает какой-то, как с заказом, там, достаточно быстро отвечает. Если видит, что там, да, то все на все старается, быстро старается быстро отвечать, если у проблемы с заказом, там, они быстро отвечают. вы на ОВЭ работали? Нет, я работал на Которую Чару. Я с первого первого А много новом год не знаете, кто работал Там, Кто работал, но а с первого забывало, были заказывали. Был только много было, сколько мало. Ну, зависит от, наверное, территории. Люди здесь в кантре гуляли и люди заказывали. Ну, а вообще какие планы у вас наблюдают? У меня планы, наверное, работать, продолжать. Весной и летом собираюсь, здесь весной велосипед велико покупать. А, буду буду это. еще больше зарабатывать. То есть да. те, кто на велике, на самокате. Да. На велике они больше зарабатывают. Да, больше зарабатывают. Да. Быстрее да. доставляют, быстрее. Да. Да. До кассных треховых ездят. А дайте пару советов напоследок, кто хочет в иду, там устроится и уже работает. То есть проверить это очень крутая фишка. Считай. Велосипед, да. С водителем, конечно, здесь в центре велосипеда. То, То есть, на у кого странная машина, у кого странная только ну, за СТК, за садовым кольцом, а там... просто здесь же парковка где классная. А там чек нет, где такая же? Нет, такая же ставка, ну, нет, у водителей там ставка такая другая, там, доплата за бензин, оплата другая. У нас, вот, как бы, 100 рублей, 100 рублей, ну, кто хочет работать, пожалуйста, представители, Сейчас, вот, правда, я не знаю, уже если вы хотите устроиться в компанию яндекс еда работать курьером вы можете перейти по ссылке в описании под видео перейти на сайт и там это сделать с вами свяжется менеджер расскажет подробнее а если кратко то это для россии город москва санкт-петербург то есть трудоустраивают официально а, удобно тем что работа рядом с домом то есть это не так что вы в чертаново живете вам надо ехать в центр на работу либо вы в чертаново живете вам заказ на арбат какой-то поступает нет все гораздо проще то есть все в пределах вашего района происходит сумку ам... Пуховик, все это выдают, еще и обучают. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылке. А, то это свою фамилию на офис, направляете, вам присылаются снять общение с приглашением на собеседование Придайте в офис собеседования собеседование проводят. Буквально там час-полтора там, объясняет принцип работы, там, как выставлять бы, заказы, как принимать заказы и, и, и, и, и, и. А Надо там какие-нибудь обязательно быть там РФ, да, а да. РФ, ну вот и граждане Киргизии работают, там по патенту. То есть это я. Да, да и, в Казахстан, там, Беларусь, повышенный. Киргизия, Какие А А паспорт нужен. Вот банковская карта для начала вносится в амбусе, это первая выплата через две недели. То есть мы устроились там на третью неделю, а во времени мы доставляем. Приложил, вот пришел, пришел заказ, нужно устроить ресторан по навигатору. То есть, вот логично яндекс карта открываем, и вот по навигатору мы идем. То есть нужно вот, за это время уважаем. Если будет управлять, ну, да, там, там, первый, второй, тренинг. Первый грейд, там, градусов, 25, 100, второй, 100, 100 третий, 170, то второй, для шашки, из-за очень много опозданий, там, третий грейд, то есть, ну, не встанк, то, как, Чем быстрее доставишь, тем лучше, по нулям работаешь, то как, если, там, за неделю, там, часов работают. Плюс сверху тысячи Кого а, больше молодежи, ну, там таких людей. Вот моего возраста, вот ну, без проблем, Мы вам сейчас покажем сходку э, фанат, фанатских группировок Москвы, которые. Судя по всему, с минуты на минуту начнут ожесточенный бой за клиентов, которые... Наспеваемость идет далеко. Желтых видно далеко. Да. А если там в кухоньке, то и в желтом. Да, не перепутаю. Сумку yeah. вида. Как говорится, ядекс-ядекс теперь видят Издалека в хорошем состоянии. Было такое, что там садилась зима. Ну, особенно у кого-то телефон. А, да. Телефон телефон тут... сейчас... бы -бы -бы у меня вчера ситуация была. Десять процентов осталось. Час работы. И этот то паутберг раз и телефон не ладно, я успел за час отдать заказ, все, и у меня через минут пять телефон, все, убер. Так, ну, нет, это, я заказ уже отдал, смену закончил, а, после смены уже да, вот, успел, есть, платил, вот. работал сейчас 12 часов. Ну, с пауэрбэнком вот, порядка и хватает. А, а, а для здоровья нормально? Ну, нормально, нормально, конечно, просто, для здоровья. Первые две недели вообще ноги отнимались, вот икры там, Вообще, я ходить не могу. А, да, яндекс запускать. А, так вот, сейчас уже привыкли по 30-35 км в день. за 12 часов 30-35 км. Наматываем, да, вообще, шикарно. шикарно. Пешком ходим по 2,5 км по 3 км, да. Нормально, но да, это Да, это для полезно, а тем более так. Вся погода не очень холодная. Погода нормальная. Говорит для здоровья полезно. Ну все тогда, спасибо, да. рассказали достаточно. Еще интересный факт то, что при создании логотипа компания яндекс провела целое исследование. Она смотрела вообще, что есть общего в блюдах, в многочисленных, ну допустим там лапша какая-нибудь, там или напиток кофе, допустим, да. То есть что в них есть похожего. И выяснили, что в принципе большинство Большинство блюдах встречается такая вот круглая форма, круглая, да, с завитушками. То есть если лапшу рассматривать, именно когда на блюде подают, то есть она такая круглая. Кофе тоже, когда бариста там эту там пенку белую добавляет, то она тоже за завитушками зачастую получается. И они решили сделать такой логотип. И еще один смысл, который в него внесли, это буква Е. То есть Яндекс Еда. А, ну, Компания Delivery Club а, в принципе объяснять и не надо. У них там вроде бы какой-то страус. Вроде это страус изображен. То есть это ассоциация со скоростью. Продолжаем смотреть видео. Теперь мы узнаем, каково вообще работать. Постоянно плохо выговариваю. Delivery club. Delivery club да? да. ну, да, первый месяц. То месяц уже отработал, ага. Наверное, чуть-чуть будет бы доставка. Как вам представиться, сколько тебе лет, сколько работаешь? Ты... Мне 25 лет. Меня зовут Бибрид. Ага. Я с Кибидзи. А, почему на демивере клапа меняем из тебя? С чем отличается? Отличаются... Это официальное оформление, трудовой договор. То есть, пленю последовательных моментов, включая метки-мышки, и плюс мы, у нас каждый 15 оплата, hmm. и оплата у нас идёт плача э, uh -huh. на Сейчас у нас э, 125 рублей. 125 рублей, это uh -huh. если нет заказы, да? Да, если нет заказа в на 10 часов. За 10 часов – 1 рублей. А если заказ? Заказ 100 рублей. Заказа – 100 рублей еще плюс uh, мы работаем по циклам, то есть я вот нахожусь сейчас на этой и в районе трех километров я могу работать, то есть те заказы да вот трех километров, то есть у нас достатка на uh -huh. 45 минут и... Они максимально, логисты нам отправляют заказы максимально, чтобы мы быстро обеспечались. А быстро обещают, потому что вы поняли, что в Яндексе Директе -то Да, конечно, очень много. А сколько? максимум 5, минут. Очень... Есть такие моменты, запарные моменты. Запара — это когда, э, как сказать, люди все заказывают, и им тоже тяжело, и можно понять их. Но... Все равно надо сообщать свои проблемы. И в дальнейшем действует узнать воздух. Ну это круто, если реально за 5, ну это Грубо вот 5 минут. Это а сам вообще, сколько ну, именно, ну, работаешь в последние недели, там как... mm -hmm. ну, У меня по 10 часов сейчас на улице достаточно холодно, стало по 10 часов работать. Одессов, нормально мы вроде бы хватает из заказов максимум там 10 делаю 10 заказов в да. день да, нормально это хорошо а денег тебя... я не, не смогу тебя заметил получилось примерно не yeah. думаю сейчас 29 дней выдали я не посчитал, еще что... ну я посчитал сам за какой-то период мне okay. выдали ну, конечно, двадцать дней там где-то за неделю где-то да? Да, за неделю, да, и по Получается, ты устроился, а ты недавно, да, приехал? Недавно, я в Москве уже два дня, очень даже, Мы я приезжаю, приезжаю. Мне легче, потому что я уже знаю, что вообще, как она. Потому что как бы это же и хорошо, что типа там, допустим, тот, кто не ну, понятно, давно, недавно приехал, да, ему сложно работать, найти. Знаем. Он может, допустим, ну, типа, какую штуку относится с документами, да, все надо. Если с документами все нормально, сейчас 21 век, в телефоне все есть. Вот, да. а, есть приложение Buggis, есть, есть приложение Яндекс.Карта. Ну, я обильно пользуюсь там есть хороший вариант, там, если тебе, например, нужен офис какой-нибудь, нажимаешь на здание, то есть, там, и он показывает, типа, можно выбрать организацию там, выбирать, вот, какую нужно организацию, какая нужна организация, и там и светится, то есть, например, в этом здании ну, много организаций у тебя, а, ну, типа, что то, это? что бывает адрес заказывают, там, да, да там, что может быть Там есть есть много офисов, много... Яндекс Яндекс.Карта что нету, Яндекс В Яндекс.Карта, по-моему, тоже... нет. Яндекс нет, Яндекс нет я... Да, вот тоже интересно, да. что, кто, типа, ну, там, я... работает, выбор ГИСи, именно, там, организация. Вообще, как, как начинать работать? То есть... Э, он должен с утра уже... Домом такой. То есть, у с Ну, с обеда как? Он как начинает, работать? Вот я свой день рассказывал, вот я вышел на работу. Я должен посмотреть у меня в телефоне, в быть все заряжается. Два телефона, все там третий <laughs> Нет, Не два, а, а, все пауэрбан. телефоны в должен быть пауэрбанк обязательно два это пол, и у тебя там процент на пол быстро тратит. Не знаю почему, с кем это связано. Но пауэрбанк нужен полибонк. Потому что на последнем моменте, когда может телефон выключиться и ты не знаешь, как кому обратиться даже. Mm -hmm. Хотя может быть, э, ссылки, заказ у меня бывал такой момент. Mm -hmm. что, смотри, у меня 10% быстрее надо зайти. Но у меня был холл-барк, э, должен дополнительный аккумулятор обязательно. Mm -hmm. Перед тем, как устроиться, я, я советую симку там с интернетом много, да? да с интернетом любой тариф не буду рекламируется эй мы куда Ах, девушка возьмите пожалуйста у нас миллион просмотров там теле два покупай теле два то, ну, да утром уходит. проснулся, все заряжено, да. что И потом и. надо, наверное, скинуть это. то Нет, больше. Нет, все, ты не скидываешься. Там селфи. идет у тебя обратный еще отчет, отчет приложения. Угу. И тогда уже 0-0, ты уже должен да на нажать кнопку, что ты можешь И все. Угу. То есть, если ты не нажимаешь, ну, ребята говорили, то есть больше 10 минут ставится <связь> опоздание. Да, mm -hmm. конечно, в этой работе почти практически нельзя заработать да, то если ты сам не ответишь, yeah, yeah. то есть, проснуться пора, да, тебя, могут, да, э, не уставать делать заказы, да. полот, это, конечно, должно быть. И, и надо всегда смотреть за плаганом, то есть, иногда я забывал, иногда прибыл, прибыл mm -hmm. клиенту там, отдал заказ, если не нажал, ты порт, там, смотришь, там смотришь, да, заказчик, а попасть, ты не себя, недоставлен заказчиком, Попасть, паспорту доставил? доставили. Ну, да, да. Ну, в этот момент это сюда могут страх. заказы не падать, потому что ты занят, понял? Мама, ну, я не знаю, Нет, страх не знаю. На всех не знаю. Ну, смотри, самое главное, как думаешь, чем вообще от Яндекса во-первых, я... ну, оплата. Выше. <ган> да, в Яндексе. <пороче> <вот, пороче> <то есть, пороче> <если, пороче> да. Потому что, наверное, в Яндексе действует, что много людей, вот, ну, там достаточно, да? По-любому может там, как, ну, или, да, там не знаю, там другого. Не знаю, не знаю почему. И, то, <пороче> не больше, больше <пороче> <для> говоришь, <этого сухи. пороче> ну, когда оценишь да. Третий, второй, первый и а, ты смотри, да. вот а, работаешь, а, да? Вот, ты должна работать нормально yeah. неделю. И один день у тебя какой-то косяк с заказом. И тебя эта неделя зачитали по третьим брейду. Uh -huh. И ты думаешь, что, что происходит вообще? Посмотрел, тебе по 75 каждый заказ заплатили. Здесь заказы выполнил, по 75 заплатили. Это, фитчан, а? ну, это в Яндексе есть? Да. А у вас сахар нет? Нет. То есть грейдов нет? Грейдов нет. Но это тоже, да, такой нюанс интересный. Угу. Куртка у вас теплее, Куртка теплее. Кстати, прикольно. Друга. Пицца, да, что-то есть. Спирик, карманы, честь карманов. Для пауэрбэнков, телефонов, симок. Ну что, какие у тебя вообще планы? Планы? не, работы там, не просто не знаю. Просто, знаешь, что-то бывает, это, это знаешь, выпуск тому, что прикольно, что появляются такие предложения, как я искал, я же, там, человек, там, с региона приехал, там, с бюролога, там, из страны, все там, ну, с документами, то есть, снимется нормально, он берет, устраивается, в принципе, неплохие деньги получаются. Но бывает, кто-то переконтролируется, да, что потом чем-то там другим, может быть, Просто от работы надо относиться, то есть, знаешь, да, что город, то есть, дерево шарное место растет, и не получается сказать, оттрогать, до конца хотя бы годик надо отработать. Ну, какой-то Да, когда ты, да, работаешь в одном месте где-то буквально год или полтора года, и ты эту систему уже знаешь, да? Как она работает, доставка, что это такое, это связано с ЮБО, Хотя да, из Москвы уже, там, как-то, наверное, все. В Москве, да. на... плюсы, в Миноносе, там. Здесь Плюс, Москве, честно, пока что больше, как я говорю, раньше вот так нужно. То есть, в газете, там, по работе ищешь, там, и, блин, там, отпустишь зарплату 20 тысяч месяцев. Тут, как бы, от тебя многое зависит, но, скажи, поработать, там, заработать, там, вот, все говорят, типа, 80 месяцев заработать. Да, как бы ну, нормальный капитал. В Москве, не знаю, там комнату за 15 находят, 10 тысяч не идут. Ну, расходы 30 тысяч. 50 тысяч рублей откладываешь, все, капитал. Работаешь там полгода, типа есть, ну, не знаю, какой-то капитал, чтобы возможно бизнес открутим. Ну, вообще там как-то откладывать. Там, и... Ты считаешь, да, я считаю круто. Ну, зависит соответственно от семьи, получается. Человек дают, да, зависит от но это да. все-таки от человека зависит. А вот это... интересно, это... дают именно так, что типа заказ 450, что тебе дают 500, и типа чеку, ну как-то не хочется. Нет, не считали сколько сколько вот стольных на да, да, <плодоложность> или направленных стольных или парусных там, <плодоложность> там несели вообще. Забирают мелочь и те, те, те, те, А было такое, кстати, мелочи расплачивали? Мелочи, да, в Янгской заработали. Ааа, понятно. Ну хорошо, я не знаю, если есть что добавить, может добавить, там, нужно сумку показать, и что будет. Сумку, да? Наверное, в принципе. какая сумка, не знаю, есть там по тайной причине? Нет. Для кладек закладывается. <Да>, <панель с> там нужно сразу Для пиццы. Для пиццы? Да. Чтобы, ну теплее было. А сами, когда это дома готовите, куда вывозите? Ну, если... Хоть, хоть, нет, туда лучше не мы ставим, но есть внешний, подводу, под воду, под термин, да, пока любит интересно. Вот чисто для себя Он на воду и там свое, свой свой Нормально. мы отправляемся с Кремная на клинчик. Просто память надо будет показать. Все. Хорошо. Мы пройдем смотреть. Сейчас, давайтеaqueют. Мне равно тут ярко сфигулировать справдовали. На на это снимать колесика? Нет, нет, нет, Вот это. Вот. Может быть, вот это. Понял. Нет, классно, реально. Нормально Да, мне казалось, что она разной. Вот Яндекс всегда дружит с Ливерли Клаб на думали, а не покупать да. Да, они сами выдают да, они сами выдают да. а я бы всегда сказал что он будет очень поставить у вас выдают они а тоже кидают ну да у нас выдают только смотри у нас сезон вело сезон уже закончится он ездит, ездит. Ну, он ездит у него он раньше меня устроил наверное да. а так а посезонно я... выдают все по посезненно то есть все форму там две, две футболки, Фол... фолло, сюда Осенью... И... с живешься, да? Да. Нам да. нужна сейчас арка. Да. Ребята, надо обязательно комментарии заказывать. заказы читать. Да. Что там могут написать? Вот у нас, например, показали подвал стеклянные стеклянной Подвал стеклянные стеклянной дверью, здесь красиво. Да. Нам да. а, сюда. Что там? Стеклянная дверь. А, вон стеклянная дверь, да. проблема это найти, найти где в итоге клиент находится. Моя проблема найти стеклянную на дверь. Каленная кальянная. Интересно, наверное, какие-то чайные Я думаю, Oh, my Oh, my